представил будто у меня в животе находится аквариум и одна трубка идет вперед в этот аквариум а вторая трубка выходит сзади из этого аквариума и представляю будто на вдохе я открываю краник после своего живота и представляю как аквариум наполняется полностью водичкой он до конца наполнился весь живот это круглый аквариум в котором синяя вода теперь делаю выдох сзади открываю шланг ах, и представляю будто сзади начинает очень интенсивно вылетать в разные стороны из трубы вода под напором и делаю несколько вдохов и сзади под напором вода. Представляю теперь, как сзади вода выходит под напором с живота, но при этом не исчезает у меня из живота, из аквариума вода. Она там под напором наполнена, вода синяя и в очень большом давлении. При этом сзади она вылетает в очень-очень большом потоке, на очень большое расстояние. Делаю вдох и делаю выдох.